Юлечка, микрофон что-то у тебя, видимо, позвонили. Или что? Слышно? Все, Меня зовут Юлия Кюлинин, мне 53 года, я проживаю в Москве. Давно интересуюсь разными способами похудения, очистки, так как я в прошлом профессиональная спортсменка, занималась художественной гимнастикой, занималась танцами. И для этих видов спорта очень важно иметь ну, как сказать, стройную фигуру да, и не иметь никаких отложений жиров. Но на виду того, что так сказать, моя работа сейчас связана с, с компьютером, я очень много времени провожу за столом и мало двигаюсь, то, естественно, не успевает перерабатываться, перерабатываться все калории, которые поступают с едой. И, конечно же, с возрастом замедляется наш обмен веществ, и это также является огромным минусом для того, чтобы сохранять свою фигуру. Я искала разные, разные возможности для похудения, пользовалась программой для похудения компании гербалаев, получила там свой результат минус 9 килограмм, Но это было большое испытание для меня, потому что я должна была там до, до часу дня выпивать 2 литра, Должна была быть привязанной к туалету, бегать постоянно, и в туалет. И также там была жесткая диета, очень жесткая диета. И без вот этой жесткой диеты похудеть было невозможно. Я просто понимала, что это не для меня, искала другие способы. И вот в июне месяце я получила продукт компании Total Life Change. Я получила uh, чай Detox для сахи. Я получила кофе uh, Delgado. Uh, и также я получила uh, капсулы, ну вот маленькая у меня упаковочка, капсулы Energy. Я взяла вот этот uh, пакет сразу из трех uh, продуктов для того, чтобы получить лучший результат. И начала пить эти три продукта. И за неделю я потеряла 3 килограмма, потеряла 3 сантиметра в объеме, уменьшилась на 3 сантиметра в объеме. И поняла, что это продукт рабочий и очень эффективный. И сейчас уже на этот момент я минус 12 сантиметров в объемах, в талии, там, в груди, в бедрах. А, то есть минус 3 размера в одежде ушло, а, также <смех> минус 10 килограмм веса, и <смех> я увидела это, вот этот результат без а, диеты, без а, особых таких а, физических а, нагрузок, да, просто а, регулярно принимая эту, а, эту продукцию, да, соблюдая рекомендации, как ее заваривать, как ее пить, в, как, в какое время принимать. Я получила этот результат. Поэтому я очень вдохновляю всех попробовать. Это, это продукция действительно очень эффективная, работающая. Это продукция, которая позволяет нам, людям занятым ежедневной работой, особо не, так сказать, не выделяя время, использовать ее и получать результат. И также это... Компания дает возможность нам приобретать эту продукцию по сниженной цене, если использовать различные предложения компании. То есть если вы вступите и станете дистрибьютором компании, вас обучат, расскажут, как можно приобретать эту продукцию даже практически бесплатно. Такие возможности есть, есть различные скидки, различные бонусы в компании, поэтому эта компания очень щедрая, и вы увидите просто массу преимуществ перед другими компаниями, которые предлагают подобные продукты. И сейчас я хотела бы пригласить и, вы, и от, рассказать о результате людей, которым я лично, так сказать, также рассказала об этой продукции, которые сейчас присутствуют на этом зуме. Если можно, Алексея приглашу. Коротко о результате. Алексей, поделишься? Он говорил он Алекс... на работе, что не может говорить. А, хорошо, тогда Семен. Семен. Да, доброе утро, дорогие. Меня зовут, как уже сказали, как уже назвали, Семен или Шиман, Я живу в Израиле. И мне 65 лет. И вот э, это правда, что узнал э, я о продукции компании от Юли. Да? И вот э, я действительно один из тех людей, которые э, именно непосредственно от нее получил информацию. И... Э, меня, меня очень заинтересовала э, эта продукция, потому что я искал э, замену э, тяжелым лекарством, которые э, использовала на этот момент моя мама. И вот э, эта информация оказалась очень ценной для меня. И я воспользовался этим советом. Но э, когда я уже узнал не только об этом продукции, но и о других продуктах, то есть уже получив более расширенную информацию и узнал, что компания, оказывается, работает в таких э, классных таких направлениях, очень для меня актуальных, как снижение веса, как здоровье, потому что я сам э, за последние годы у меня были очень серьезные проблемы со здоровьем, и вес набрал. И вот э, я хочу сказать, что начал пользоваться вот такой, это флагманский продукт, это такой базовый продукт компании э, Аясу -Ти. И я просто буквально на третий-четвертый день совершенно иначе себя почувствовал. Я это такое обрел легкость, энергию. И при том для меня было классно. Я очень тщательно вел свои замеры. Вот. Мне было это интересно. Уже на первой неделе я потерял 2 килограмма веса. И я увидел, что мой живот который меня, ну, в общем-то, да, не радовал его объем, он, он стал уходить, и за месяц в целом я сбросил 3,5 килограмма и 9 сантиметров талии, и, и э, это было здорово, и потом я уже начал пользоваться тоже вот другими так э, использовать другие продукты это есть такой классный продукт «Нутробурс». я э, такой замечательный витамин вот он у меня тут стоит я вот, это такой классный мультивитаминная смесь 48 компонентов там все есть буквально все есть и э, я не знаю что там нет э, витамины минералы аминокислоты все, все, все, 148 компонентов, это действительно полный комплекс, и это придало еще больше сил, энергии, подняло иммунитет, мы прошли, я и мои родители прошли корону, очень, ну вот как бы этот тяжелый штамм короны, дельта, буквально за 2-3 дня это мы вышли из этой болезни но ну, то есть сохранялась какое-то время еще слабость но это было очень короткое время то есть вот это действительно вот эта смесь мультивитаминная и этот чай он дает такое прекрасное такое такая комбинация есть еще конечно продукты которые я стал подключать потому что я увидел качество этой продукции я увидел что эти продукты прекрасно работают и сегодня я уже пользуюсь несколькими продуктами. Это еще и Neenergy, это еще и чага. Кстати, во время болезни я, вот когда нас накрыло, я, у меня был, слава Богу, да, я запасся таким чаем иммунитет, immunity. immunity, это вот даже в этом слове слышится иммунитет. И это тоже очень здорово нам помогло. Этот чай, прекрасный чай, прекрасная комбинация там составляющих, трав и всего такого, что поднимает иммунитет, джинджер, имбирь да, и многие такие всякие компоненты. Поэтому э, это прекрасная продукция. Мы, я получал просто удовольствие от ее использования. Мои родители пользуются. Я хочу сказать, таки да, я начал с мамы. Она заменила вот это, этой добавкой. Она заменила очень тяжелое лекарство, которое сильно влияло на ее зрение. Она теряла реальное зрение. Вот. И она э, заменила э, этим продуктом. И вот э, на протяжении трех месяцев она пользуется этим каждый ежедневно Она пользуется этим продуктом. Он называется Мелоди. Прекрасный продукт. Так что слава Господу за эти продукты, за эту компанию. Все замечательно. Все замечательно, прекрасно. Уже вокруг меня очень много людей, которые тоже, помимо Роди, конечно, начали пользоваться этой продукцией. И, конечно, когда мы эту продукцию рекламируем, ну, мы просто рекомендуем, я рекомендую всем своим друзьям, всем своим знакомым, я рекомендую эту продукцию. Я говорю, я вряд ли вы найдете что-то лучшее, и люди начинают пользоваться. И, конечно, эта компания вознаграждает, как уже Юлия сказала, вознаграждает очень щедро. Поэтому э, все классно, все замечательно. Ты поправляешь свое здоровье, и одновременно ты поправляешь свое финансовое положение. Спасибо. Спасибо всем за внимание. Я очень рад этой компании, компании TLC, компании нашей, нашему общению. Может быть, Олег поделится результатами? Олег из Германии. У Олега такие результаты вообще? У него Олег, можете поделиться? Олег, ты, ты слышишь нас? Олег или оно работало? Ага. А Олег, включайся. Я вижу, что он уже да, он включил Пласт... микрофон. Так, Камера. меня слышно, да? Да, да. Ну, Но слава я... Богу. Рад тебя видеть, Олег. Да, шалом, шалом, дорогой Семён. Здравствуйте, все, братья, сестры, друзья компании TLC. Я сейчас три месяца пользуюсь TLC продуктом TLC. Познакомился с этим продуктом в середине ноября, когда я был в гостях у дорогого друга Семена в Израиле. И э, там он, мы позну, он рассказал про этот продукт. Я просто решил попробовать. И то я, можно сказать, я чай не пробовал, я просто попробовал э, таблетку, витаминку Energy и э, пробником NutraBoost. Ну, и мне Семен много рассказал интересного про, про чай, про сам... Ну, я как-то заинтересовался, принял это верой. И э, подписали сразу э, партнерство. Потому что, ну, у меня как-то сразу так загорелось это... Я просто доверился. Я просто знаю долгое время Семена и знаю, что он плохое мне никогда не предложит и принял это все за, за. И когда приехал в Германию после Израиля, пришел э, этот чай, и я сразу заварил его и начал принимать, и сразу почувствовал какая-то легкость, какую-то энергию. То есть вечером обычно после длинного рабочего дня и после спорта ты такой мюдо, устаешь, э, а тут такая энергия прям, ну, power. То есть спать не хочется, и хочется еще, как говорится, горы пере, переваливать. Да? И, ну, и вот так начал потом, потихоньку начал предлагать своим друзьям и на работе. И так появлялись, начали клиенты, которые тоже захотели попробовать этот э, продукт. Ну и пошло, э, потихонечку смотрел, уже пять человек появилось, потом еще пять, родители, друзья знакомые и как-то продукт начался развиваться я особых я килограмма два потерял да я заметил но не больше у меня в принципе слава богу со здоровьем так в принципе нормально слежу за собой и почувствовал что энергия вот самое главное мне какая-то дополнительная энергия появилась и легкость в животе отчая а, иммунную систему я почувствовал, что вроде тоже неплохо от нутробуста. И в моих э, клиентах, которые начали принимать вот недавно, буквально неделю-дней десять тому назад, одна девушка, Рамика, она попробовала чай. Буквально с двух кружек этого чая она почувствовала, что у нее желудок перестал болеть, который уже долгое время ее мучил, страдал. Она постоянно чувствовала спучесть в животе. Желудок болел по ночам и утрам, и, говорит, буквально с двух кружек у нее все прошло. И она, говорит, рада, она еще, говорит, вот закончу, я буду уже дальше пить. То есть уже вот она второй раз ко мне пришла и говорит, нету боли, слава богу, надеюсь, вот она сегодня ко мне придет. Я еще раз спрошу у нее, как результаты. Может быть, она действительно уже в объемах начинает э, худеть. Будем продолжать. А други, другие... Один парень, говорит, у него долгое время давление было сильное, он утром просыпался, всегда голова болела, то, что сильное давление было. И, говорит, прошло тоже давление, сейчас нормализовалась э, сердечно-сосудистая система. А другой, говорит, тоже у него легкость в животе появилась и энергия опять. вот Именно чай они пьют и нутробуст. И, говорит, прям какая-то дополнительная сила появилась. Вот обычные вот такие результаты на данный момент. Надеюсь, и дальше будет что-то появляться. Да. Спасибо, Спасибо за... Да. Спасибо. Ну, я просто советую дальше принимать этот продукт, и надеюсь, будет результат. И верьте, что это будет. Что... Этот продукт, он хороший, здоровый, и от него плохого ничего нет. То есть, во-первых, здоровье, и, и, естественно, можно еще дополнительный заработок, если, конечно, это кто-то хочет. Успехов всем, и спасибо Богу за отличную команду и за фирму TLC. Спасибо. Удачи. Спасибо. А Элеонора может нам результатом поделиться? Добрый день, всем благословенный. Я рада видеть всех. Ну, я вообще вот я работаю, но по-любому я буду поделиться моими результатами. Я пришла в компанию через Семена Плинера, и раньше я пробовала разные продукты. У меня проблемы с менопаузой. Это свидетельствую всем женщинам, чтобы знали. Да, потому что пробовала и лекарства, и гормональные, и мне ничего не помогало. Но как я уже пришла в эту компанию, и Семен Плинер заказал мне и я не могу сейчас показывать, потому что я закончила. В прошлом месяце не, не было боссами в компании на складе. Через три дня я э, начала э, э, чувствовать себя да. гораздо лучше. У меня вот эти головокружения, головные боли, э, все, все, что меня беспокоило, все ушло. Я начала спать, не нервничать. Э, слава Богу. И начала принимать потом чай. Я сати, но результат не было как бы месяц, не было. О, а, значит, мой кишечник настолько э, зашлакован, я начала э, уже э, пить э, чай инстант. И слава богу, вот через три месяца я э, чувствовала вот это легкость в кишечнике работа кишечника нормальна, слава богу я пью кофе, кофе делгаду у меня вот такая энергия я пью э, тачуй э, слава богу сейчас заказала себе сейчас покажу вот э, вчера я получила я благодарна очень вот такой продукт вот если кто видит Нормально. Стэнсси и я тоже вот буду принимать. И я благодарна, благодарна, очень благодарна этой продукции. Благодарна, что меня вот мои партнеры помогают и Александр Потапов. И... И Александр Допилка, и Попову, и Семену Плинову, Юлечки, все Лидии. Я благодарна, что у меня есть такие партнеры, друзья, такие светлые лица. Слава Богу за все. Я люблю вас всех. Спасибо, Лорочка, спасибо за результат. Ну вот наша команда, наверное, вся вот здесь, кто поделился может кто-то еще поделится можно я скажу буквально три минуты дорогие друзья конечно я, я не хочу долго долго рассказывать я просто вот только что ну вот в вашем присутствии пил кофе буквально вот 10-15 назад вот, друг я пью его скажу честно я только новичок у меня нет пока еще таких вот возможности такой много покупать этот кофе, его очень полюбила моя жена. Я пью чай, честно говорю, заварной. Это мой продукт, я его люблю, я его пью. Я очень люблю кофе долгадо и иногда у жены там время от времени, когда она уходит на работу, она работает в детском саду, я вот вытягиваю во время утренних кофе там стик один выпиваю. Я хочу вам рассказать историю просто поделиться я музыкант вот мне 42 года я с пяти лет у меня есть там видеозапись я мне еще 6 лет нет я уже играю там на домрочке на республиканском там смотрит то есть я три больше 35 лет на сцене к чему я веду что кофе много-много всю жизнь я пил кофе буквально там с 19 лет я пристрастился к кофе и пил его много пил. Почему? Потому что ну, музыканты: выход на сцену, мало сна, много репетиций, как бы ну, такой образ жизни, гастроли, поездки, переезды, допинг. Я перепробовал много где в каких странах был. Кучу кофе, там кофе люпак, самый дорогой, там 100 долларов чашечка. Я пил очень много кофе, поверьте мне. Таких ощущений от этого кофе. Я ни разу, я вот сейчас сижу перед вами, вот у меня ощущение, конечно, оно все в комплексе, удивительные результаты, энергия удивительная, удивительные результаты, которые я получаю, ощущения непередаваемые именно после кофе Долгана. Честно скажу, я не пробовал еще латин, очень хочу попробовать, в ближайшее время попробую. Не хочу говорить там про, про легкость, про, про, про что-то другое. Говорю исключительно вот за энергию, за, за ощущение, как, вот, как Саша допилка говорил, что моя турбина. Вот, точно. Это вот именно тысяча процентов. Точно. Вот, выпил кайф не, неимоверный. Никакой допинг, никакой алкоголь, никак, ничего мне никогда не давало так, такого, такой энергии, такой вот естественной радости, как, как дает этот кофе. И хочется еще последнее слово сказать, что вот по-моему, говорил э, Олег Кравченко, да, если нет, что верьте, что будет результат, я вот даже записал. Вот мне хочется сказать, что нужно не то, что верить фанатично, как в плацебо, в вот наш результат, что ты вот пьешь его, вот будет, будет, ну, самонавеиванием заниматься. Нет, просто вот хочется пример привести. Были в моей случае, как у музыканта, примеры, там, дорогущих в ресторанах я играл, как музыкант, и видел, как людям... Посетители друг другу, там богатые люди предлагали там дорогие напитки. И я вот помню случай, как там друзья, один там бизнесмен, миллионер, предлагает коньяк, дорогущий там, Людовик какой-то там. Там ну, Чуть ли не 20 тысяч евро, бутылка коньяка этого стоит. И он ему наливает этот коньяк, говорит: да попробуй, мол, тот выпивает. Обстановка, фужер, греет, ну вот вся, все сопутствующие вот атмосферы, он да, да, хороший коньяк. И вот, вот представь, и точно так же было, были в моей жизни, когда привозили из-за границы дорогущее вино французское, и на улице в пластиковом стаканчике наливали это вино, и человеку вот так раз выпивал, и говорил, да какой-то шмурдяк, то есть он не чувствовал этого вина абсолютно. И не чувствовал вот этого результата. Я к чему веду? К тому, что бывают такие люди, которые не получают результат по продукту. Они относятся к нему изначально скептически. Вот, ну да, да что там, ну вот выпил, он его и не чувствует. Ну, как бы, то есть он не хочет результата. Когда человек хочет результат получить, реально, когда он знает, зачем он пьет этот продукт. Вот зачем я пью этот чай? Что я хочу получить от него? Вот когда я знаю, он реально дает результат. Вот все, что тут было сказано, давление, я свидетельствую. У меня скакало давление 160, мне 42 года. В жизни никогда у меня не было проблем с давлением. Я просыпался в полтретьего ночи, звон в ушах постоянный, боль. Все это у меня прошло. Понимаете, это правда. У моего друга это прошло. То есть я хотел получить, хотя я другое я хотел от этого чая получить. Я хотел легкость получить, улучшение работы желудочно-кишечного тракта. Ну, как бы другое я преследовал. Это и это. Два в одном я получил. Ну, как, как мне не поверить, как я вот другу, я вчера, когда я ему камень Акивы показал. Все видели, какой Акивы у нашего партнера вышел камень? Я вот буквально вот говорил с другом, показываю такие глаза, он за... Да, я хочу такой чай. Все, ничего не надо больше говорить. Результаты. Спасибо вам большое за внимание. Хотел поделиться, переполняют эмоции просто. Спасибо, огромное. Отличные результаты. И главное, что принятие такое вот, принятие, понимание от вас можно зарядиться этим, что нужно ожидать свой результат, нужно понимать, что если результат у многих людей есть, он обязательно будет и у тебя. Просто у кого-то сразу, у кого-то чуть попозже, через месяц, через два, через три, а кому-то надо и семь месяцев подождать, как у нашей Яночки Новоселецкой. Но результат обязательно будет. Это все равно, что а вот чистить кастрюлю с пригоревшим дном, да, то есть надо ее как, как следует очистить, чтобы увидеть, что дно чистое. И также наши организмы, у кого-то они сильно засорены, и поэтому результат сразу видимый может и не быть. Нужно дождаться, когда продукт сработает и почистить как следует наш организм. Ну, еще результаты, Поднимайте руки. Юлечка, тебя не слышно. Саша, давай, делись результатом. Давайте Спасибо. побольше результатов, ребят, чтобы все сказали, чтобы осталось видео у Юлии, она им пользовалась. Да. Друзья, всем Привет. Меня зовут Александр Допилка. мне 16 лет, плюс 9 опыта. Я пользуюсь американскими продуктами уже более 4 лет. До этого пользовался разными компаниями, перепробовал больше сотни различных брендов. Полтора года назад мне мой куб подарил на день рождения вот такой ayas оригинал. Я постранил на 7 килограмм и потерял 20 сантиметров в животе. У меня появились кубики на животе, там и сбылась моя мечта – у меня ушел хлам на боках, притом мне не пришлось считать количество калорий, я кушал как хотел. Но я заметил, что я очень легко избавился от сладкого, мне захотелось больше двигаться, я даже начал бегать, что энергии было изобилия. И за год у меня исчезла угревая сыпь, я прекрасно себя чувствую. За этот интервал времени я подключил такой продукт, который называется нутробурст. Мне это очень удобно, мне не надо пить горсть капсул, я выпил столовую ложку, получил 148 питательных веществ, мой ребенок его очень любит. У меня есть более 300 человек, которые последовали моему опыту, получили результат, который кричит громче, чем функциональный состав всех этих продуктов, и меня это вдохновляет, радует. И я воодушевлен что, тем, что ждет меня дальше. Поэтому всем советую сначала попробовать любой из этих продуктов. Уверен, ваше сердце и ваш организм он просто не оставит в дальнейшем все эти продукты без вашего внимания. Вы захотите дальше просто продолжать. Я скажу, это как сесть в Запорожце в Феррари. Поверьте, чувства совершенно разные. И при том, что ты как будто обновляешься, ты совершенствуешься, твое тело имеет избыточной энергии на реализацию всех твоих задач, целей и желаний, которые ты себе поставил. Поэтому, ребят, с этими продуктами хочется что-то делать. Поэтому до скорой встречи. Я уверен, что у каждого из вас есть желание что-то изменить, улучшить. Вот, с чего рекомендую начать. Попробуйте с детокса, а дальше будете видеть сами. Спасибо. Спасибо, Саша, отличный результат. Вот видите, даже у молодых людей есть результаты, поэтому мы надеемся, что у всех результаты будут, и у тех, кто уже прожил достаточное число лет и, естественно, получил и хлам на боках, и так сказать, засорение желудка, и обязательно будет результат у каждого. Вот еще кто-то ручку да, поднимает. Давай я добавлю. У меня давай, есть... давай. Да, всем привет, меня зовут Александр, мне 47 лет, я живу в Украине. Я пользуюсь продукцией около двух лет уже. Я начинал с чая и сути оригинал. Есть растворимая форма, есть заварной. Сразу после первых применений я почувствовал, как у меня улучшился сон, появилась энергия, начал работать желудочно-кишечный тракт, и я начал уменьшаться в объемах. Причем не меняя рацион питания и образ жизни. И со временем, вот, чем больше я пил этот продукт, добавил чай, кофе, витамины другие, у меня появилась вот жизненная энергия, любовь, просто вот помогать людям жить, творить и любить. А сейчас у нас у компании для партнеров есть очень крутая акция вот три продукта можно приобрести три продукта это вот э, растворимый чай но он фруктовый пульш, он очень вкусный и очень полезен он очищает э, изнутри наш организм витаминно-минеральный комплекс НРГ, э, который уменьшает аппетит дает энергию и питает нашу клетку разными витаминами и минералами и все известны в мире нутробус, жидкий поливитамин, который тоже питает наш организм. И вот эти три продукта сегодня стоят 100 долларов. И он так и называется, этот пакет испытаний. То есть набор испытаний. Попробуй эти продукты. Ты гарантированно получишь свои результаты по применению продукцию. Ты сравнишь. Сегодняшнее состояние здоровья и после того, как ты три продукта, вот на 15 дней здесь набор, попробуешь эти продукты, ты скажешь, слушай, я себя начинаю чувствовать лучше, чем раньше в 10 классе. Вот такие у нас классные результаты, классная компания. И для тех, кто хочет больше узнать, есть больше другая информация, как этот набор, пакет купить с хорошей скидкой, как вообще пользоваться бесплатно продуктами компании Телси. Поэтому добро пожаловать в команду, добро пожаловать, может, вы будете клиентами компании использовать наши продукты. И Передаю микрофон другому следующему человеку. Ты на улицу идешь? Котик только пришел. У нас есть Яночка Новоселецкая, Эмма и Нутидзе, у которых тоже шикарные результаты. Поделитесь. Да, Наши давайте. Здрасте всем. <смех> Начинать? Да, конечно. Всем добрый день. Меня зовут Эма. Мне 46 лет. Я сама проживаю в Турции уже 25 лет. Ну, сама родом с Грузии. Я тоже <смех> в прошлом профессиональная, <смех> извиняюсь, балерина. И вот уже 22 года в спорте сейчас с детишками работаю. В компанию я пришла больше года назад. До этого большого опыта не было, как бы ни в сетевом, ни с БАДами. Как бы, ну, с TLC я начала как бы, более так вот подпитывать свой организм, можно так сказать. Детоксом я тоже никогда не занималась. Ну, в общем, к здоровью своим очень так, не очень хорошо относилась, как можно сказать. Значит, с чего я начинала? Начинала я с нашего чая, это очищение организма, потому что не очистив организм, питать его какими-либо добавками, витаминами, это будет просто впустую потраченный продукт, потому что нет никакого смысла на загрязненный, на загрязненный организм там что-то в себя вливать, потому что организм просто этого не возьмет. Поэтому, значит, я очистилась, также я принимала растворимый, как Саша уже сказал, и это заварная форма, это растворимого. Кому, значит, делает оно то же самое, просто кому как удобнее пользоваться. Есть люди, которые работают, как бы, да, или там постоянно в дороге, то, естественно, удобно, очень растворимый, потому что он в таких сашетиках, и его... Его использовать очень легко. Просто разбавляем на вот, 400 миллиграмм воды и выпиваем за полчаса до еды. Вот, значит, что я получила от чая? У меня тоже были проблемы со сном, у меня с возрастом тоже на, нарушился баланс гормональный. Дисбаланс начался тоже, естественно, начались проблемы, связанные с этим. Это депрессивность, это усталость постоянная, хроническая, утром просыпалась разбитая, не высыпалась, не спала нормально, нехороший сон. Постоянно вот эти прыгали, прыгала настроение туда-сюда, ну и, естественно, набирала килограммы и тоже не могла от них избавиться, несмотря на то, что веду как бы активный образ жизни, сама занимаюсь спортом, но при гормональных нарушениях, естественно, Килограммы стоят как... Кам камнем стоят, и, ну, не можешь, без, без медикаментов, без какого-то вмешательства, просто нереально, они не уходят. Значит, после я добавила еще вот такой продукт тоже, минеральный комплекс, витаминный НРГ, кофе тоже мой любимчик, без него я не могу. И нутребус. Вот это мои постоянные э, продукты, которые я не прекращаю пить уже на протяжении года. Ну и периодически, естественно, я тоже пропиваю чагу для иммунитета, особенно зимой. Э, и вот тоже очень хороший продукт. Это стопроцентный белок. Э, это спирулина, и называется. Э, он тоже помогает и сжиганию жира, и как бы питает организм. Даже э, его применяют уже много лет э, в НАСА, как как, значит, ну, как как один прием пищи вот вместо того тоже можно его просто принимать как один прием пищи что я получила за этот год первое время у меня тоже с килограмм ну, килограмм как бы не очень быстро уходили ушла отечность ушла пучесть это сразу ушло это минус, получилось минус 2 два с половиной вот эта вода все это лишнее ушло из организма очистился организм но как бы килограмма особо вот у меня вот эти 2-3 килограмма ушли, вот как-то оно так стояло. Но улучшился сон, улучшилось нервное состояние мое, да, психологическое полностью. Я стала более энергичная, более, так как я стала высыпаться, я стала позитивная, прошла депрессия, более как бы не было перепадов настроения, перестала вот, вот эта вот реакция у меня я на какие-то моменты очень э, реагировала, так очень э, взрывные вот такие вот у меня были перепады. Сейчас все спокойно, я спокойно, как удав, веселая, и как бы разозлить меня очень трудно уже, как бы так. Ну, хорошее состояние, мне нравится, это мое состояние, которое, к которому я привыкла раньше, я всегда такая была по жизни. Вот. Килограммы у меня начали уходить на четвертый месяц э, приема продукции. И вот к сентябрю месяцу, да, вот прошлого сентября, я уже, у меня уже был результат минус десять. Наши партнеры не дадут соврать, они меня видели э, в Киеве, а до этого я была в Яремче, и вот даже вот у нас был промежуток всего два месяца от Яремчи до Киева между вот этими встречами, да, и вот у меня там был уже как бы результат на лицо, э, очень многие заметили прямо у меня, увидев живую, да. Вот. Ну, на данный момент э, килограммы у меня стоят, э, я себя диетами не изнуряю, я могу себе и лишнего что-то позволить, что я люблю, да, могу и на ночь пиццу съесть, и тортик съесть, как бы, ну, все нормально. Нету тяги э, к сладкому, такая, какая вот какая у меня была тяга, сильная, я вообще без них, не могла, просто у меня начинались как ломки какие-то, я шла в маркет и просто закупалась всякой дрянью и сидела ее, Живала в себя. Я могла целый пакет кексиков стоптать за 10 минут. Это мне было очень легко сделать. Вот Ледуся тоже знает, как я сладкое люблю. Они как-то приезжали ко мне, мы познакомились в Турции. Да, я, в общем, была падкой на, на сладкое. Сейчас я уже как-то спокойно к этому... Не, не тянет меня есть, есть, нету, нету. Иногда даже в холодильнике она может неделю лежать, я вообще не прикасаюсь. В общем, общее состояние у меня здоровья улучшилось вес уходит, и не ушел и не возвращается, что это тоже это очень главное, потому что когда мы по жизни себя изнуряем всякими диетами, мы все, эти, все это знаем. Да, есть программы, которые помогают похудеть, но как только мы прекращаем эти программы, то все обратно возвращается очень быстро и иногда даже в два раза больше. И, и это тоже как бы изделятельство над организмом, это тоже очень бьет по организму, когда то теряешь, что набираешь, то теряешь, что набираешь. Это, естественно, тоже э, происходит потом дисбаланс в организме и стресс. Вот. Что не есть хорошо. Вот. Поэтому призываю всех, кто еще не попробовал, кто еще не знаком с нашим продуктом, попробуйте, посмотрите, вы почувствуете продукт, потому что продукт работает реально. Будет желание. Продолжите с нами сотрудничать, если хотите, конечно, улучшить свое финансовое положение, потому что в компании очень хороший маркетинг-план, очень легкий, по которому очень легко работать и есть возможность заработать неплохие деньги, у кого, естественно, какие желания в этой жизни и цели. Поэтому всех приглашаю в нашу компанию. Просто как клиент, просто как партнер, как хотите, это уже вам, вам выбирать. Призываю всех, приходите к нам, у вас, вам понравится у нас, у нас классная команда, классные ребята, все мы друг другу помогаем и классная компания, спасибо. Спасибо, Эмочка, спасибо, Пожалуйста. отличный результат, ты прям цветешь и преображаешь каждый раз от зума к зуму. Спасибо. Саша, ну что, будем заканчивать? Да? А, я еще хотела давай. сказать. Угу. Всем добрый день, меня зовут Диана Новоселецкая, я из города Днепропетровск, Украина. В компании я уже более года и пришла в компанию тоже как бы и на бизнес, и на решение проблемы со здоровьем. Расскажу чуть-чуть вкратце, что было со мной да, до приема продукта, а потом скажу, что произошло с приемом продукта. Значит, придя в компанию, я имела проблемы со щитовидной железой, ему организм дал сбой, и я как бы сидела постоянно на гормонах, постоянно на сердечных таблетках, и, и утерок спила, аритмия у меня была, сердце выскакивало, могла среди ночи проснуться, не пойму почему, но сердце у меня выскочит сейчас, э, скачки давления, ну и все с этим связано. Значит, э, принимая продукт 4 месяца, результата не было никакого, но при этом я уже чувствовала, что у меня улучшается сон, я себя более-менее спокойно чувствую, и как бы чуть-чуть легче мне становилось. Но по результатам анализов было все как... Каждые три месяца сдавала анализы по щитовидной железе и все как бы, ну как обычно, ничего не менялось. На пятый месяц уже как бы сдавая анализ, эндокринолог мой сказал, что ты делаешь, у тебя начали улучшаться анализы. Ну я и рассказала за наш продукт, за чай, ясу заварной, а, нутробуц я принимаю, так что-то не видно, вот, нутробуц energy так. Так. не попадает ага, вот картинка. и много-много другого и она говорит хорошо принимай все как есть и давай посмотрим что будет дальше на 5 6 месяц я начала уменьшать дозу гормонов принимая с прихода в компании утерок 100 я уже на 6 7 месяц уходила 25 и 25 пополам, и наконец в июле месяце мы ушли с гормона вообще, то есть я на сегодняшний день не принимаю гормоны вообще, то есть это уже где-то шестой месяц в компании, как я его не принимаю, я забыла с лета, что такое гормоны, где моя аптечка и вообще, ну, люди, где аптека находится. До сих пор я принимаю весь продукт, я очень рада этому, я благодарю Господа за то, что Он дал возможность нам исцелиться да, этим продуктом. У каждого, конечно, все свои результаты, при этом у меня ушло более 12 килограмм по весу, потому что не прын, ну как обычно питание, да, мы набираем, и вес не уходит. Тут идет очищение чая, мы пьем и растворимый, и заварной чай. И как бы у нас уходит все плохое, что есть в нашем организме. И при этом организм худеет. Когда я просто пила гормоны, питалась, да, я просто набирала и ходила 70 килограмм, как бочечка. И меня это не сильно радовало. Да? Носила 54 размер одежды. Сейчас я ношу 44-46. То есть я и в размерах одежды уже поменяла полностью весь гардероб. И я этим очень довольна. Также много результатов у ребенка моего по приему нутрабудса, по приему чая. Каждый Божий день даю ему чай и нутробутс, Ребенок у меня не ест сладкого уже почти. Он уже не просит после еды, когда приходит. Ну, вот поел, да, и сразу не успел встать с... Стола говорит нам, а что есть сладенького? То есть наш продукт насыщает детский организм витаминами, дает иммунной системе работать, и дети даже не болеют. Я забыла, что такое сопли и кашель, хотя раньше у нас были проблемы с этим. И как бы вот всем рекомендую прислушаться к этим результатам. У каждого организма свои результаты, каждый организм дает свою возможность да, вашему организму или похудеть, или поправиться, или почистить печень, или очистить кровь. Даже процесс сахарным диабетом у людей решается здесь. Самое главное – верить, и у вас все получится. Благодарю за слово, и всем удачи, прислушайтесь и принимайте правильные решения. Спасибо, спасибо. Я один еще результат добавлю. У нас вот сестра... Ой, ну как бы сестра, моя подруга, отправила чай своей давней знакомой. У нее тяжелая форма диабета. 20 единиц сахара держалась стабильно уже много, много лет. Она пропила буквально неделю, и сахар снизился до 10 единиц. У нее уже не снижался сахар даже с помощью там, инсулина, с помощью лекарств. Вот так что вот такой шикарный результат, за неделю сахар в два раза снизился. Это просто супер, это бомба, а не чай. Чай-детокс снижает сахар. Можете как бы, рассказать своим друзьям, знакомым, родственникам, что есть средство, которое поможет снизить сахар. Спасибо всем за прекрасные результаты, спасибо, что поделились. Я думаю, что результатов гораздо больше даже у тех, кто находится в этой группе. Можно целый день рассказывать о результатах. Продукция шикарная, работает. Пожалуйста, пробуйте, берите. Можно тест, взять на, так сказать, образцы на короткое время попробовать. Можно взять на неделю чай попробовать. Можно на целый месяц. Можно сразу купить на несколько месяцев и верьте, что вы получите свой результат. Спасибо всем за внимание.